Здравствуйте, дорогие зрители! После публикации этого видео у меня на канале появились вопросы от моих зрителей об уходе за дендробиумом Нобеле. Сегодня я вкратце попытаюсь вам рассказать о поливе и особенностях ухода за этим растением. Итак, приступим. Итак, первое освещение. Дендробиум любит свет. Он очень хорошо переносит ранние утренние и вечерние прямые солнечные лучи. Но днем он должен быть притенен. Хорошо подойдет восточное или западное окно немножко с притенением в обеденное время. Мы используем кору не очень крупной фракции, где-то до полутора сантиметров. Вниз можно укладывать кусочки коры немножко большего размера к верху поменьше. Итак, мы по... у нас растение появилось, вот появилось цветущим обычно. Что мы делаем во время цветения? Мы проводим полив. Ну я. Как я делаю? Я зимой все свои дынруби поливаю проливом. Что это значит? Поливаю по краю горшка. Вот так стоит в кашпо, по краю горшка, вот здесь, не попадая на прикорневой рост, если у вас есть. Поливаю, долила где-то на сантиметр-полтора ниже края горшка. И через минуту буквально растение достало из кашпо и поставила на свое место. Поливаем водой 25-30 градусов тепленькой. Удобряем зимой один раз в месяц. Я удобряю немножко более слабой концентрацией, чем написано у меня на упаковке удобрения. Только у нас появились прикорневые росты. Не кейки, как вот это у меня, видите, на самом стволе, а вот здесь вот ростик. Если он такой же маленький, вот с такими маленькими корешками, то при поливе старайтесь ни в коем случае не попасть на эти корешки. Очень часто корешки загниваются, и молодой ростик тоже начинает гнить. Поэтому поливаем только по краю горшка. Когда корешки достигнут 4-5 сантиметров, уже можно немножко увеличить полив. Весной и летом я также поливаю сверху, также на сантиметр ниже оставляю уровень воды. Но у меня растение в этом воде находится 15-20 минут полив проводим производим по мере высыхания грунта снизу горшка попробовали пальчиком если там вы чувствуете что влажная земля еще не надо подождите еще немножко так дальше как мы поливаем? Сначала только появился у нас ростик, мы поливаем как обычно, потом по мере увеличения роста мы подкармливаем обычным удобрением комплексным, но с увеличенной дозой азотного удобрения. Я часть, где-то третью часть удобрения заменяю на азотное. В первой половине роста. Даже когда у нас, вот у меня, видите какое растение, когда наш ростик достигнет приблизительно где-то 2 трети или 3 четвертых материнского растения, он вот до сюда дорастет, например, мы можем заканчивать, уменьшать уже азотное удобрение и добавлять, увеличивать дозу калийным каким удобрением я поливаю когда ну, уже удобрение, вот с таким составом надеюсь что видно или можно пролить еще вот такое удобрение есть в калия вот или калиевая селитра Поливаем строго по дозировке, или лучше меньшую концентрацию дать, но ни в коем случае не увеличиваем концентрацию. И вот калевая селитра мы поливаем, или ну, удобрением с повышенной дозой калия, и в то же время мы снижаем, начинаем снижать полив, когда у нас появится стоп-лист. Что такое стоп-лист? Это более маленький листик или растущий в другую сторону. Самый последний листик на. Если году. вы удобряете колейными удобрениями, то это продолжается около месяца с такими же интервалами, которые соответствуют времени года. И если вы удобряете комплексными удобрениями, то ими можно удобрять постоянно. в последних удобрениях. Как вы знаете, зимой мы удобряем растения один раз в месяц, весной и осенью два раза в месяц летом можно удобрять раз в 10 дней тогда мы начинаем снижать полив опять поливаем проливом и ставим я ставлю на подоконник в самый дальний от батарею уголочек вот вот и все особенности. Ничего сложного в поливе дендробиума. Нет в уходе за дендробиумом. Я не купаю свои растения. Протираю где-то раз в две недели влажной салфеткой от пыли. Все, все Ничего сложного. Температурный режим у вас стоит на подоконнике. Естественный перепад температур не менее 5 градусов. И хорошая доза калия, это способствует закладыванию цветочных почек и цветению. До свидания, хорошего цветения Вашим орхидеям.